Ну вот из восьми из восьми штук третья поклевка третья третья поклевка но ну, буквально что тут может на час прошел половили и вот одна распущена была целиком и пусто на этой вот килошечка была где-то такая ну, кило да здесь вот сейчас тоже целиковый ну спуск и здесь тоже у нас бьется щучка, тоже щучка, берут все жадно, вообще жаднюще. Еще один распуск там карась уничтожен еще целиком Сейчас посмотрим что у нас на этой наживочке а на этой наживочке у нас что-то есть да да есть еще справа маленечко мешает Шикенция наклюнула. Начал рыбалочку с фаворита. С цуеки Фаворит этого сезона. Посмотрим, что Покажет он себя на этой рыбалочке кстати на этом озере на него я еще не ловил и вообще в принципе грубо говоря на облера не ловил здесь хорошо работали вертушки поэтому как-то не приходилось экспериментировать Синопсики, как обычно обещали на сегодня шикарную погоду. Но пока что все поменялось и стоит погода еще более-менее с обеда. Хотя вечер вчерашнего дня обещал действительно хорошую погоду. Но пока что имеем, то имеем. Ловим. В общем, ноживочек поставил. Пробуем пока на воблеры. Потом посмотрим. Осень она непредсказуемая. Главное попасть на выход. может кушать в течение всего дня но выходами по 5-15 минут главное оказаться в нужном месте в нужное время ну вот наживочки. Наживочки. Погода снова дождик. Ну, не дождь, так опасный. Дождик был. Синоптики обещали. Хорошую погоду. Обещали только. Но, на самом деле, у нас ветер. Ветер хороший. Так что выставляю на палки, на палочки, иначе замучаешься собирать. Посмотрим, сейчас поставим и половим на спине, с обеда вроде обещает прояснение, но что на самом деле будет как бы неизвестно. Ночь. Карасики плавать, наживочки готовим. проверили вчерашний день видели сегодня братуха приехал сказал надоела городская суета надо рыбу половить отдохнуть вот сходили наживочки проверили карасика перезатарили вчера кто-то наживочки шерстанул рыбу срезал вот есть такие еще люди пооткрывали короче все вот сейчас переделали все двигаемся он братуха вон. Вон, с трофеем идет а, трофеечек так что все идем отдыхать ну как отдыхать сейчас у нас физический отдых будет так что Погода все равно не не для рыбалки уже. Ну, ветер, идет, ветер, ветер, волна, так что это чисто вот наживочки и то, чтобы не плавать, стоят самоловочки, ловят рыбку. Так что посмотрим, что у нас будет завтра. Первая поклевка. Самоловочки работает. Но есть там кто или нет, это уже другой вопрос. Опа. Не, пусто. Пусто, пусто. пусто. Ну что будет у нас первая щучка, первая щучка. Вчера кто-то неплохой наживки проверил, оборвал. А здесь есть. Тихо, тихо, тихо, тихо. Радужка, тихо. Опа, вот. первая хорошенькая взять лодку вот там озеро брутуха пошел на стоянку сразу вот ветер сейчас будем проверять наживочки у нас пока открытая вода льда еще нету межсезонье ждем лед посмотрим что сегодня у нас будет Поклевка века. Поклевка века. Что-то дергается. Даже не распустила. А маленький, маленький карандашик. Вообще маленький. Говальдяй. Там и карась и да? Не, уже все. А еще и щука тоже все, Прикинь Подплыт Блин, куда ты так зажрался, еще одна поклевочка. Здесь целиком размотана. Даже натяжечка есть. <св ook> да сегодня день это писюнов. И тоже день пищунов, которые вот. вот там все. Все в глотке, блин, такие карандулики жалко прямо вокруг палки замотала. Замотало, как никак, ни туда, ни сюда. Опа, опа, опа. Так, размотаем. Сейчас мы тебя размотаем. <свист> <свист> вот это уже рыбинка посерьезней посерьезнее, кстати ну где-то я видел, шрам у нее был так что ну, первая рыбина серьезная на сегодня а вот у нас две последние наживочки тоже остались, вот они три в ряд были на всех трех поклевки холодно руки офигевают уже, блин как зима. быстрее бы уже лед встал нафиг тоже берег идет Опа. Тоже, по-моему, за коряшку, букзацеп, зацеп ничего нету, ну и не карася, по-моему, нету. Да. Или так что, крайняя наживочка, Она распущена, туда куда-то все идет. Ну, в середину туда идет. Вот там... Не, зацепнул что-то, просто было все. А корягу. корягу да. За корягу там. Братуха, братуха там бегом бежит, смотрите. С веслыми, с веслыми в припрыжку, говорит, ну его нахрен. На печку говорить, на печку. Русский уже отмерзли, нафига. Он и как Видолага. Шапки В... спитают для копки. Весла, щука. Весла, щука. Вот такая рыбалка у нас. получилась, Мост красный. Не подумайте ничего такого. Это чисто из-за погоды. Холодно. Так что все. Рыбалка какая получилась, такая получилась. Рыбка поймана. Ну, одна не поймана, одна уплыла куда-то. Да, одна уплыла, куда-то не поймали. Поплавали, не нашли. Так что все, это уже все, закрытие сезона окончательное. Теперь всё, до встречи на твердой воде. Идем, первый лед. Так что всем пока.